Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. В этом видео я вам хочу показать три топовых хайп-проекта, которые, на мой взгляд, будут работать еще не один месяц и радовать нас вот такими вот выплатами. Кто со мной заходил вот эти вот хайп-проекты, тут ежедневно получают выплаты. Можете перейти в телеграм-канал и ознакомиться. Вот я ежедневно вывожу прибыль, вот я веду здесь сколько дней я работаю с данными хайп проектами Ну, естественно не все работают 23 дня, некоторые работают поболее также не забываем про 5 миллиардов продаж, это будет самая топовая компания в 2022 году и вообще если у нее все получится, она сейчас хочет реализовать свой бизнес в Великобритании если все получится, это будет Самая реальная топовая компания, в которой можно будет зарабатывать без вложений. Вся информация в моем телеграм-канале. Итак, я вот выделил три хайп-проекта, которые будут работать еще не один месяц. Но это, на мой взгляд, вы принимаете решение сами. И я в эти хайп-проекты хочу немного докинуть денег, чтобы мне больше выводить ежедневно прибыль. Первый проект TRX Blue, он если мы посмотрим по SimilarWeb, уже работает 4 месяца, на самом деле он уже работает 5 месяцев. И вот за декабрь посещаемость 1 миллион 230 тысяч. И сюда я хочу докинуть 50 TRX, у меня здесь 50 TRX депозит, 50 я сюда докину. Также есть вот White Paper у вот TRX Blue, второй Проект. Это АМ токен в переводе от новый век. Здесь у меня депозит 100 TRX. Сюда я также хочу докинуть 50 TRX. Если мы посмотрим вот, по в здесь он работает, получается, три месяца. И за декабрь посещаемость 1 миллион 600 тысяч также есть вот приложение ам токена ну и у trx blue также есть, есть приложение если мы перейдем вот в мой получается и вот здесь приложение есть и самый свежий я, и на мой взгляд будет также долго работать это tron.py данный хайп проект запустился достаточно недавно статистики еще на нем нету и чтобы вот зарегистрироваться кто хочет зарабатывать в таких вот хайп проектах сейчас за вами еще раз покажу как здесь зарегистрироваться прописываем сюда свой номер телефона сюда прописываем пароль подтверждаем пароль здесь у вас будет код пригласительно разгадываем капчу и нажимаем ок далее попадаем в вот такой вот кабинет здесь вот вся информация есть языки там, где колокольчик, есть вот информация, есть группа. И здесь расписано, сколько вы будете зарабатывать. Я с инвестицией в 250 TRX зарабатываю здесь ежедневно 6 25 тронов. И сейчас я в него хочу докинуть еще соточку, чтобы, так сказать, увеличить свой заработок. Итак, друзья, сейчас пополню сюда счет. Видим на балансе, вот у меня вот на депозит нам 254 TRX. Чтобы здесь вообще зарабатывать, нам нужно сделать депозит. Нажимаем вот депозит. Выбираем вот Transfer to Basic Account. И нам нужно вот перевести свои троны на вот этот вот адрес. Сейчас я, друзья, остановлю видео, пополнюсь на всех трех хайп-проектах и Продолжу видео. Итак, я продолжаю данное видео. Видим вот депозиты успешные сделал. Перехожу вот, на TRX Blue. Заходим в трейдинг. Соберем вот прибыль. Опять перехожу на главную Нажимаем вот снятие и я здесь могу вот, вывести полтора трона. полтора трона могу вывести. Ну, давайте я сейчас сделаю здесь выплату. А на самом деле я здесь с инвестицией в 100TRX могу больше выводить. Просто я уже сегодня выводил. Снятие успешное. Думаю, что завтра оно обновится. Я здесь смогу выводить три трона. Итак, перехожу на следующий проект IM Token заходим вот получить прибыль нажимаю и здесь вот снять со счета здесь я пополнил ну, здесь видите не обновилось то есть здесь завтра я могу будет могу снимать и трон п я сделал здесь получается депозиты на 100 добавил и вот видите на балансе у меня 354 это мой депозит из этого депозита я уже вот могу выводить. Но ну, я сегодня выводил, вот недавно я опубликовал отчет. И сейчас посмотрим. Ну, видите, еще не обновилось. Вот с этого проекта я вывожу ежедневно, получается 625. Ну, с депозитом еще 100 TRX. Возможно будет где-то 10 TRX ежедневно. Очень неплохо. В общем, друзья, все эти проекты в моем инвестиционном портфеле, ссылка будет в описании, кому они интересны, приходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Также пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу всего этого. Всем желаю хороших заработков и всем пока.